Я вам предлагаю, коллеги, на некоторое время почувствовать себя такой командой программистов. Давайте представим себе, что вот перед вами тоже есть техническое задание ⁇ создать реальность. У вас есть доступ к огромнейшему количеству информации. Google называется, например. Да? Собственный разум. Умение анализировать. Умение мыслить все четыре вида литературы и умение распознавать, что для вас магия, а что для вас не магия. У вас есть возможность быть командой. Вам не обязательно сходу делиться на светлых и темных, магия сама поделит, если что, если вы засомневаетесь. Но попробуйте побывать вот в этой шкуре и понять, как это делается. А в качестве технического задания, вы уж позволите, попростите мне мою самонадеянность, да, я думаю, что магия меня тоже простит, я побываю в ее лице и дам вам то самое техническое задание, над которым вам как программистам-магам следует подумать. Мы пока с вами будем делать только первый и второй шаг, а именно получить техническое задание, определить источник, Желательно бесперебойный, совсем, совсем бесперебойный. И, и потеоретизировать на эту тему. Просто представить себе, поразмышлять, порисовать как бы проекты, поискать уязвимости, поискать... Пользу, то есть плюсы и минусы. Да? Возможно разработать серию инъекций первичного толка, какой вам захочется. И вот в чем будет заключаться наше задание. Мы с вами давно и долго работаем со схемой трех кругов, которая отображает нам ту реальность, которая есть сегодня. Внешний круг первооснов, значимые управляют вторым кругом первооснов, менее значимые, это а, работа непосредственно а, слуги да, магической системы, эгрегориальный мир, и мир живых, мир жизни, мир человечей свободы, можно так сказать, да, мир иллюзий относительно этой свободы, мир жизни, смерти, любви и ненависти. Но надо вам сказать, что вот такая компоновка, она ведь была не всегда. И когда вообще затевались все эти магические проекты, внутренний круг первооснов, жизнь, смерть, любовь, ненависть, находился не на позиции внутреннего круга, а на позиции второго круга. Тогда как второй круг, добро, зло, Традиция и свобода находились внутри этой системы. Сейчас я попрошу коллег вывести перед вами вот эту вот измененную схему. Вы ее себе как-то пометьте, она несложная, там просто круги меняются местами. 32. Но тем не менее эта перемена позволяет нам видеть о том, что эгрегориальный мир как таковой, вся совокупность традиций, как управляющие жизнью, они становятся не хозяевами, а слугами жизни, слугами мира живых. Они им подчиняются, а подчинение и вообще вот вся эта магическая иерархия, она очень важна при еще одном очень важном и веском понимании. То, что является слугой, может быть пожертвовано во имя высшего. То есть если раньше жизнь человеческая, ну не, раньше, сейчас, да, вот сейчас, то реальность, в которой мы существуем, жизнь человеческая может быть пожертвована во имя традиции, может быть, может быть. и смерть тоже может быть. Добро и зло также определяются традицией да, и может быть, что человек может пойти в жертву, да, жизнь человеческая может пойти в жертву в угоду, алгоритмом добра или в угоду алгоритмом зла. Это нормально сейчас для существующего мира. И в общем-то удивления не вызывает. Да, человек может причем сам добровольно пожертвовать собой например, за религиозные идеи, чего далеко ходить, да, или там за родину, да, или там, там за идею семьи и так далее. то есть Пожертвовать собой своим предназначением, да, своей жизнью, своим правом на что-то. Пожертвовать во имя чего-то. То здесь получается история совершенно наоборот. Традиция может пойти в жертву, например, жизни ради того, чтобы жили один, все. Традиция может быть уничтожена. Или наоборот, создана. И так далее. Да? То есть я как бы сейчас вам все это описывать не буду. Я бы хотела, чтобы вы это сделали сами, увидели это. Вот затевались все эти магические миры, вот на самом факте, на самом элементе создания космогонических мифов система была именно такой. Это потом слуга, скажем так, занял место своего хозяина раньше, чем взошла заря, рабы зарезали заря. А по-первости вот именно, был именно такой проект, и все древние боги, которые имеют отношение к титаническим силам, да, боги-демиурги, боги-устроители изначальные, они делали такую схему, которая была основана на восьми первоосновах, в смысле на девяти, девятая была в центре. Но человек очень боялся за свою жизнь. Страх смерти, это я просто даю вам уже как бы наводку, подсказку, Страх смерти страх иного а заставлял, заставил человека отдаться слуге, чтобы слуга его защищал, чтобы традиция его защищала, чтобы жесткое разграниченные понятия добра и зла его защищали, чтобы готовые алгоритмы успеха он получал, а сам их не вырабатывал, чтобы быть первым, чтобы быть защищенным. Вот это вот привело к тому, что слуга стал выше своего господина. И внутренний круг первооснов, традиция свободы, добро и зло из состояния прислуги третьего круга перешло в состояние хозяина второго круга, сместив естественно, со своей должности, со своей силы первоосновы жизни и смерти, любви и ненависти. Что привело к этому? Очевидно, какая-то неплотная связь с первым кругом, каких-то не было алгоритмов, да? значит, эти алгоритмы нужно будет понять, продумать и, возможно, каким-то образом воссоздать, и если, конечно, нам это будет нужно. А вот нужно ли нам это будет, вот вам задание проанализировать систему, созданную вот таким вот образом, по первоначальному варианту, попробовать подумать, смоделировать развития такой системы, да, то есть сформировать как бы пока только на бумаге логическое древо и понять, как оно, в каком направлении будет развиваться, чего в нем будет по сравнению с нашей системой, а чего не будет, в чем уникальность такой системы, в чем исходный код. Поняв эту уникальность, попробовать понять, каким образом она могла бы развиваться как, действительно как реальность, как системообразующий код, который формирует реальность. От чего ей надо защищаться, чего опасаться, что надо сделать, чтобы враг стал другом, то есть, чтобы не надо было опасаться, то есть какую систему инъекции ввести. В общем, все то, что я вам сейчас рассказала о системе построения реальности, постарайтесь приложить вот к этому техническому заданию. Рассуждайте, не бойтесь фантазировать, не бойтесь ошибаться. Именно сейчас вот этот процесс мозгового штурма Первый этап работы, когда мы обсуждаем вообще, собственно говоря, а зачем это надо, а в чем смысл такой системы, почему такая система тоже должна быть. Вот я как магия говорю, такая система должна быть. Я пока не буду объяснять почему. Я хочу, чтобы вы попробовали сами не, не, не прийти к выводу? Нет. Возможно, вы со мной не согласитесь. Возможно, через месяц вы мне скажете, ну и глупость вы, Ксения Евгения придумали. Худшей реальности вообще не придумаешь, не, не сочинишь, не вообще в ужас. Как хорошо, что ее нет, да здравствуют эгрегоры. А, а может, и не скажете. Дело такое. А, вот, ну, в любом случае, это только в процессе анализа можно прийти к этому решению. Попробуйте понять, что в этой системе хорошо, а что в ней плохо. К чему она, чего она может дать и чего она дать не может никогда, по сравнению. Да? Попробуйте понять, в чем ее уникальность и э, нужна эта уникальность вообще? Или может она совсем не нужна? А если она нужна, что сделать, чтобы ее укрепить? А если она не нужна, что сделать, чтобы даже мысли не появлялась больше никак, что никакая Ксения Евгеньевна такое техническое задание никому никогда даже не упоминала? Чтобы вам было поинтереснее работать в контексте этого задания. Читаем книгу, которую, я полагаю, многие из вас уже знают, знают хорошо, и возможно читали и, возможно, даже неоднократно. Это, конечно же, классика нашей, нашей работы, нашей деятельности, Фрейзер Золотая ветвь. Несколько слов об этом произведении, потому что оно действительно уникально, оно гениально. А особенно гениально, что мы именно вот сейчас разрабатывая вот это техническое задание будем пользоваться ею как в общем-то инструкцией, потому что это и есть инструкция. Но это, знаете, какая инструкция для профессионалов, потому что в инструкции для профессионалов отличается от инструкции для чайников в том, что в в инструкции для профессионалов очень много сведений, но совершенно не дается никаких комментариев к этой сведению. Вот те сведения, вот это, это как справочник, да, вот те сведения, а дальше ты с этим сведением делаешь все, что хочешь. Да, ты же умный ты же профессионал, что же мы тебя будем учить? А вот для чайников оно как раз вот сведение плюс комментарий. То есть ты, Олух Царя Небесного, можешь это сведение использовать так-то. Если ты будешь его так, то будет то, то а если не так, то будет то-то. Тебе понятно? о, царя Небесного. Вот где-то так приблизительно разговаривают система для чайников. А вот фрейзер это не для чайников, это как раз для профессионалов. Там куча разнообразных сведений. Некоторые коллеги утверждали, что там собраны они в систему. Не соглашусь. Система, которая там называется системой, на самом деле системой не является. Это упорядоченный набор сведений. Система это нечто другое, система это то, что работает само вместе со всеми сведениями. А это упорядоченный набор сведений, просто разобранный, систематизированный, приведенный скажем так, в удобную форму для использования, только непонятно для какого использования. То есть для какой системы эта база данных может быть приложена, там не указывается. Значит, она может быть приложена как угодно и для какой угодной системы. Главное, правильно это использовать, учитывать. Приятно то, что сам Фрейзер, вот сам ученый, который сделал эту книгу, гениальный вот этот вот труд, на который он положил много лет своей жизни, охватывает почти все культуры и традиций, которые здесь были. А это значит, это база данных, которая очень полная, как брагаус и фрон. Да? Только брагаус и фрон а охватывает все, а золотой виф отхватывает магию. Нам все не надо, нам надо магия. Все потом. Сначала магия, потому что это ядро. Поэтому возьмем на вооружение это абсолютно абсолютно гениальную настольную, в общем-то, книгу любого начинающего мага-программиста и будем ею пользоваться как настольным справочником, читая ее, работая над техническим заданием, которое я вам озвучила, плюс закон магии номер три, закон причины и эффекта, все это в совокупности, как я надеюсь, даст очень интересный результат. Я буду внимательно Следить за вашими измышлениями, за вашими рассуждениями на форуме, если необходимо будет, только в случае, если необходимо, поучаствую в дискуссии, а если необходимо, не буду участвовать, ученых учить только портить, и чтобы я своим авторитетом не лезла никуда, предлагаю вам это делать самостоятельно и еще раз: третий раз повторю: не бойтесь ошибиться на ошибках строится любая самая живучая, самая классная, самая интереснейшая система. Попробуем пока с этого и простого, и непростого технического задания. Непростое, потому что он затрагивать будет силы изначальных, которые только-только начинали эти проекты и которые передали нам эти знания а простое, потому что мы можем пользоваться гораздо большими информационными объемами, чем имели возможность пользоваться они. Итак, коллеги, вот это вот вам задание. Я надеюсь, что наша встреча была для вас интересной, полезной, и на следующем нашем занятии мы с вами сможем работать по изучению основ теоретических основ магического построения мира и изучение самой природы магии в конечном итоге уже в большей степени профессионализма, чем это делали до сих пор. Спасибо вам, всего доброго.